Здравствуйте, мои дорогие, я рада вас всех приветствовать и надеюсь, что лето проходит у вас интересно и насыщенно. Сегодня я хочу вам рассказать, что же нам приготовил август месяц, самый жаркий летний месяц. Итак, гороскоп на август насыщен астрологическими влияниями и в большей степени предвещает благоприятный месяц многим знакам зодиака, однако мне следует Ожидать, что успехи придут с минимальными усилиями. Очень важно помнить, что для получения оптимальных результатов необходимо работать, вкладывать силы и свое время. Но все же удача будет алабоаться чаще и проблемных вопросов будет уже меньше. Ну и как следствие, конечно же, больше удовлетворения от самого лета. Самой важной астрологической рекомендацией для всех и для каждого в этот период лета будет умение взаимодействовать с другими людьми. Вы несомненно выиграете, если будете не только полагаться на себя, но и действовать сообща с другими людьми в вашем окружении. Любовный гороскоп также, также всем нам обещает удачу в любви. Планета любви Венера 5 августа переходит знак Зодиака Дева, известный своей практичностью. Это время, когда лучше показывает свои чувства через заботу о любимом человеке и внимание к деталям. Тогда вам будет гарантирована взаимность. Новолуние, которая состоится 2 августа в знаке Лев предвещает перемены к лучшему. Гармоничный аспект новолуния с планетой Сатурн создает стабилизирующий эффект, который обязательно повлияет на деловую сферу и семейные отношения. Это время также благоприятствует начинанию долгосрочных проектов. Но в первой половине августа действуют как позитивные, так и негативные планетные влияния. Поэтому могут случаться противоречия. Причиной тому Меркурий и Венера в знаке Дева, которые образуют напряженные аспекты с планеты Сатурн, Стрельце и Нептуном в рыбах. Возможным вариантом такой конфигурации станут разного рода разочарования, но нет повода для отчаяния, так как одновременно с этим складывается благоприятный аспект планет в знаке Зеева, планеты Плутон, которые находится в Козероге. Это положительно отразится на финансовой сфере. Вторая половина месяца принесет больше гармонии. Соединение Марса и Сатурна в Стрельце поможет вам разблокировать ситуации, в которых были препятствия, замедления или какие-то ограничения. Именно во второй половине месяца многие почувствуют себя гораздо свободнее. И в последние дни августа в знаке Дева встречаются Меркурий, Венера и Юпитер. Эта редкая планетная конфигурация принесет позитивные события и окажет благотворное влияние на будущее. Не пропустите этот период. Постарайтесь извлечь из него максимум пользы. Ну и, конечно же, я хочу всем вам напомнить, что это общие рекомендации для всех представителей зодиакального круга. Если же вы хотите узнать подробности для своего персонального знака зодиака, заходите на мой YouTube-канал «Астрология с Верой Хубилашвили». Я расскажу вам, что вас ждет лично в этом месяце. Вы узнаете, что приготовили вам звезды персонально для вас в вопросах любви, отношений, карьеры, финансов и здоровья. Я желаю вам всем удачного лета и исполнения всего задуманного.